The original link to the video will be in the description down below. Это, наверное, самый худший гранд-финал EVO в истории. Со стороны зрителей казалось, что два друга делают посмешище из самого крупного турнира в году. No, no, но если вы знаете подноготную, то это были годы ненависти, которые вылились на этих двух игроков. Но не из-за того, что они говорили гадость, или потому что они были врагами сообщества, их ненавидели, потому что они играли байонеты. Они выбирали сильнейших, потому что хотели победить. Но их персонаж разделил комьюнити напополам. Персонаж, который убил Smash 4. Байонет, вероятно, самый ненавистный персонаж в любой игре из серии Smash. Но ирония в том, что зрители сами хотели добавить ее в игру. Несколько месяцев спустя байонету наконец-то добавили Смеш, и люди просто были счастливы. Но эта радость резко сменилась на ужас, когда игроки поняли, на что этот персонаж способен. Ой, бери это, была на вершине всех Этаил! Ой, Этаил! Ой, Этаил! Ой, Этаил! Ой, Этаил! Ой, Этаил! Ой, Человек купил игру прямо в первый день продаж, поиграл несколько дней и затем обыграл всех в Японии на очень крупном турнире. Да, игрок хорош, но ни один персонаж в игре не был так простым и успешным в использовании, чтобы человек просто купив игру, поиграв несколько дней, приехал и выиграл турнир такого калибра. Четвертый смеш уже сталкивался с влиянием мощных персонажей, но Байонета была сверхмощной. Она быстрая, у нее хорошее восстановление, и для ее уникальной механики в то время было очень опасно вообще нападать на нее. Но что конкретно сделало бойнету непобедимой, это то, что у нее было убийственное комбо одним касанием в любой точке экрана. У нее была шикарная атака и защита. С одного комбо она могла уничтожить любого. Она почти не имела слабых точек. Мое мнение, байонет тащит игроков. Ее очень легко использовать, и если выполнять все идеально, то противник ничего не сможет сделать. И так ненависть в байонете появилась почти сразу же. Но это никого не остановило от ее использования. От профессионалов до обычных все хотели халявную победу, поэтому они выбирали байонету. Я не знаю, почему люди в ярости от байонеты. Смотри, я заплатил 5 долларов, поиграл неделю. Я заслуживаю приза за свои старания. Байонета однозначно была сильная. И так в 2016 году Nintendo решила понизить ей показатели, и на какое-то время люди думали, что эти обновления работают. Мы видели очень большое снижение показателей Байонеты в связи с новыми патчами, и у множества игроков она упала из лучших, до даже разговоров, что она и не топ-10, и не топ-20. В этот момент уровень той боли, который был, чуть-чуть снизился. В конце концов, понижение особо не помогло. Да, для обычных игроков стало тяжело в особо играть, но проигроки до сих пор могли тебя убить, если вы даже дыхнете в их сторону. Она все равно была лучший персонаж в игре, и никто не мог ничего сделать с этим. Перемещаемся в 2018 год, полтора года прошло с последнего обновления, и Байонета все еще доминировало на турнирах, патчи уже перестали работать и уже нет надежды на последующие обновление. Oh my God, it happened again. Игроки настолько были в ярости от Байонетта, что некоторые регионы просто запретили ее использование И несмотря на то, что это особо не повлияло на ситуацию, людям все равно надо было излить свой гнев И на ком еще так можно выпустить пар, как не на игроков с персонажем Байонетты? На протяжении турниров можно было увидеть зрителей, которые поддерживали всех, кто не играл Байонеттой Так было много раз я был на турнире, где люди отказывали сжать руки тем, кто использовал байонету, но те игроки не были особо злы на это. Неважно, новичок ты или уже профессиональный игрок, все, кто выбирал байонету, были обречены. Это со стороны выглядело ужасно, но это реально случилось В большинстве игр выбор топов это путь к победе Но здесь сработало множество факторов от снижения просмотров до ограниченного выбора персонажей. Игроки на персонажей Байонеты были козлами отпущения, и люди их дико ненавидели. Селим почти выиграл, он дошел до финала, используя Байонету. Много людей говорило, что его вытаскивал свой же персонаж. Байонета вообще была тупая. Остальные игроки были на 13 и 17 месте. Какого хрена он вообще выигрывает? Я не знаю, кто из вас помнит историю данного турнира, но за месяц, что я комментировал данный турнир, люди не знают, что, собственно, произошло. Селим выиграл Apex. Международный турнир, в котором участвует больше 100 игроков. Лучшие игроки мира. И пока Байнетта побеждала и брала первые места, сообщество подогревало двигатель негатива. И на ИВА 2018 эта ненависть достигла пика. МК Лео и Твик, два лучших игрока в мире, не смогли принять участие в том году. В итоге это оставило турнир без явных фаворитов. Хотя был все-таки один фаворит. Байонetta. Тогда на ИВО в ТОП-8 присутствовало три Байонеты, и две из них вышли в финал. Капитан Зак против Лимы, Байонета против Байонеты. Это был матч, который ни один зритель не хотел смотреть. И здесь была веская причина, чтобы выключить стрим. Всегда есть проигравшие, но большинство людей просто ушли. Публика расстроилась, что такое произошло именно на ИВО. С самого начала финал казался не очень. Игроки стали разговаривать, смеяться между собой. Это больше смотрелось на дружеский турнир между местными, а не финал самого крупного в мире турнира. Когда капитан Зак случайно самоуничтожился, Лима по-дружески помог ему. Он специально проиграл свой раунд вместо того, чтобы завладеть преимуществом в гранд-финале Иво. Итак, вы знаете, что я думаю насчет помощи по-дружески? Здесь Лима мог просто сильнее сыграть, победить, и никто не кинул бы и одного процента к гнеба в их сторону. Если бы он здесь сыграл и выиграл. Да, люди продолжали бы ныть по поводу Байонета, но они постоянно ноют по поводу нее. Это был бы просто очередной турнир. Но из-за того, что Лима решил выручить друга, все пошло по касательно. Но по факту они продолжали дальше играть до вот этого момента. Was for right, really они просто сидели, заряжали пули-байонеты и на протяжении двух минут ничего не делали. Единственная причина, из-за чего они продолжили играть, когда Бер один из технических директоров турнира, решил просто поговорить с игроками. Okay, Yo, the Yo, go, Bear. Bear, right Они не двигались. Так как в правило сказано, если ты не двигаешься, не продолжаешь после предупреждения играть дальше, то оба просто были бы дисквалифицированы. Это была причем первая желтая карточка, которую я дал во время турнира. После матча им правда объяснил, что вы шли против правил всех игр на Иву И слава богу, они продолжили играть после моего предупреждения Сказать, что комьюнити Smash 4 было расстроено, ничего не сказать У них дико бомбило Представь, если я сделал бы это Не знаю... Вы не представляете, что бы случилось Меня бы уже убили, наверное Я вообще бы не сидел бы здесь с вами общался Это был тупой трюк двух подростков, которые с тех пор выросли и осознали свои ошибки Но это не остановило людей Люди писали, что они испортили его, потому что для четвертого смеш это был последний крупный турнир перед тем, как его сменит другая игра. В глазах множества людей время смеш 4 на главных площадках закончилось после данного инцидента, из-за чего делался вывод, что Бойонетто уничтожило величие данной игры. Прошли годы, некоторые игроки, использовавшие Бойонетто, решили закончить с профессиональным Смэшем, но не из-за того, что игра уже умирала, а из-за многочисленного гнева при выборе Бойонетто. Через несколько месяцев после его, Nintendo выпустила Smash Super Bros. Ultimate, убив тем самым Smash 4 навсегда. Байонетта не такая устрашающая, как была Smash 4. Nintendo научилась на своих ошибках и очень сильно ее упростили. Она уже тень прошлого ее персонажа и ходит по топам в категории ниже среднего. Но Байонетта навсегда останется в пантеоне сломанных персонажей серии игры Smash. Она уничтожила целую игру, но важнее, что она чуть не разрушила жизнь тех, кто играл ей и ни одна нервная система не выдержит такого давления. Всем спасибо за просмотр. Вот мы с вами окунулись в мир файтинга на нашем канале. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation налет будет в описании. Ждите дальнейших роликов. Всем до скорой встречи и всем пока.